Продавец не принял спорт, Смотрите мое видео, я покажу вам, что же надо делать дальше. Немного предыстории. Значит, заказал я вот такие вот портативные весы. Давалось продавцу на доставку 50 дней. Заказал я их 30 октября, то есть срок уже истёк. Продавец не прислал товар, посылки нету. Я подал спор, открыл спор. Значит, написал продавцу то, что ⁇ Привет, друг, с 18 числа, с 18 ноября нет отслеживания ⁇ На что он мне пишет, что проверю дорогое отслеживание на таком-то сайте, выбери переводчика рестон и покажет, где твоя посылка. Ну, это я без него знал сайт определяется показывается что 18 числа прилетел в москву с 18 числа отслеживания нету Но как бы мне это не интересно когда в суд давалось на доставку 50 дней все мне вот этого достаточно то есть ему дали 50 дней на доставку он не доставил все спор открыли спор в сторону он не принял что будем делать мы будем обострять спор но смотрите внимательно прежде чем обострить спор нам надо его редактировать, потому что продавец не принял спорный вопрос, и у нас сейчас на возврате стоит ноль, нам надо нажать не принять, а редактировать, кнопку редактировать нажимаем и редактируем спор, значит здесь все повторяем то же самое, значит получили ли вы свой товар, нет, пишем, значит проблема с доставкой, Пишем, что нет информации об отслеживании. У нас действительно с 18 числа нет информации об отслеживании. Дальше что? Возвращение средств в полном объеме. Значит, возвращение средств в полном объеме. Все. Здесь, значит, вставляем. Вот я уже подготовил шаблончик, что, дорогой друг, отслеживание нет с 18 числа, вам дали на доставку 50 дней. Они истекли, просим вернуть деньги. Все, значит, вставляем вот эту вот шапочку. что-то копировать вставляем сюда здесь закрепляем еще вот что нет отслеживания загружаем вот это изображение и добавляем что нет что прошло 50 дней все значит проверяем еще раз возврат возврат нет отслеживания заказ не получен так вот значит у нас появилось. Вот мы уже редактировали. Теперь у нас здесь идет то, что 4 доллара 39 центов сумма появилась. И теперь мы нажимаем ⁇ обострить спор ⁇ Только после редактирования. Да-да-да, обострить спор. Все, теперь передано в службу AliExpress. Будем ждать результата. Итак, друзья, прошло 8 дней обострения спора, Алиэкспресс заставил продавца вернуть нам деньги, так как он не предоставил никаких доказательств своей правоты, деньги были возвращены в этот же день, 31 числа. числа, но продавец здесь хитрит, значит он пишет нам, что «дорогой друг, поздравляю с Новым годом и прошу оставить хороший отзыв», на что естественно я ему написал, что хороший отзыв я оставлять не буду. Так как долго спорил со мной, не хотел возвращать деньги, и вам советую, что не верьте таким продавцам, не оставляйте хорошие отзывы, это мешает дальнейшим покупкам, то есть он вам написал, пожаловался, ставили, пожалели продавца, оставили хороший отзыв, это уже мешает дальнейшим лояльно оценивать продавца. Он оказался вот таким вот нехорошим человеком. Прождал я два месяца свою посылку. Посылка так и не пришла, так он еще и не хотел возвращать деньги. Ну что я вам хочу сказать. Желаю вам хороших покупок в новом году. Успехов. Итак, друзья, подписывайтесь на мой канал и вы узнаете еще много интересного. Всем спасибо за внимание. Пока. До новых встреч.